О, круто. Новое событие. Тема для видео теперь. Привет! Я Товслан. Обновление прибыло и в нем много всего классного. Да. Во-первых, новый робот — Лич. Лич может устанавливать связь с врагами и перенаправлять урон, который сам получает, в них. Этот робот — настоящий зверь, и он отлично пишется в любой ангар. Посмотрите этот обзор, чтобы узнать больше. Следующее событие называется «Янди Шоудаун». Выполняйте ежедневные задания, получайте монеты, открывайте сундуки. Выигрывайте новых роботов, оружия и легендарных пилотов. В этот раз вы можете выиграть особые версии Avenger и Корона, а также базовые Avalanche, Igniter и Хусар. Не забудьте о Лич. Не забудьте. Алич. Пожалуйста. Но ну и это еще не все. Событие называется Янди Шоудаун, помните? Кто такие Янди? Во вселенной War Robots Янди Венчурс это корпорация, основанная богатыми буратинами. Само собой, они любят, выдумывать всякие разные развлечения. И это ведет нас к новой карте для боев один на один, эксклюзивной для режима арены. Марсианский неоколизей, построенный для любимого зрелища индийского бомонда. Это гладиаторские бои. На роботу. Ну конечно. С одной стороны ринга — Кормак Девос, Вундеркинд на Фэлкон. И его оппонент — действующий чемпион Ольга Минина, также известная как Искра, королева Фэнтом. Это будет первая арена события. Двое заходят, выходит один, с полными карманами золота. Приготовьтесь! У вас будет время попрактиковаться в стычке, так что используйте это шанс по полной. И, конечно, дайте нам знать, если вам понравилось. Вместе с этой ареной мы запускаем эксклюзивный конкурсы сообществ. Присоединяйтесь к нам на официальных страницах War Robots ВКонтакте и на других социальных платформах. Записывайтесь и сражайтесь на Колизее ИНД. 100 командеров с самым большим числом побед получат новеньких лич. И даже здесь мы не остановимся. Следите за страницами игры, чтобы быть в курсе всех новостей. И хорошая охота, командеры! Доброго времени суток, люди и монстры. Сегодня я буду играть в роботс в необычное событие. Точнее, в обычное событие. Короче, Колизей. Это новая арена, за которую можно получать золото. Но, правда, потом это изменилось, но это уже будет в самом видео. А для начала я расскажу, что это вообще такое. Это бой, который один на один, а не шесть на 6 как обычно. И там мы играем только за двоих роботов. Либо за Фалькона, либо за Фантома. За Фантома, я уже вам сразу говорил, играть гораздо удобнее. Ну, хотя это кому как. Может быть, это просто мне больше нравится, потому что я санс и телепортироваться умею. Так что поехали. Вот мы здесь. Эти роботы нам наши, к сожалению, не нужны сейчас. Извини, Фиджин. И вот она стычка. Пока что это бесплатно. Ой. Э нет, бустеры нам не нужны, потому что в режиме стычки не используются бустеры и... Короче, это отдельно. Ладно, заходим. Заходим. Заходим. Заходим. Видимо, не заходим. А, нет, все-таки заходим, видимо. Ну хорошо, давайте начинать. Ох, мне попался фалькон. Э -э и никого нет. Круто. И это считается за проигрыш или за выигрыш? Это считается за выигрыш. Хотя я даже ничего не сделал. Ну, я ничего и ничего не получил. Хорошо, еще раз. Вот буквально сразу прям начинается бой. Наверное, из-за этого иногда никого и нету. Так, ну что ж, надеюсь, вот этот раз нам повезет. Нам попадется фантом и. Да, это фантом. Так, э -э, надеюсь, хотя бы кто-то здесь будет. Не буду я один снова тут. Потому что если я буду тут один, то я автоматически выиграю. Но, правда, от этого не. О, да. О, да, он уже. ух, -ух. Пока я тут буду идти, я расскажу про способности. Фантом, как вы уже поняли, умеет телепортироваться. Вот он ставит метку, и он может телепортироваться. Вот как сейчас. Он увеличивает свою скорость и уменьшает повреждения. Но э он зато очень слабый без этого. То есть вот как он может. То есть он может просто бежать на врага, когда у него активна способность, или наоборот неактивна. А как только он активирует... Просто в этот берет и убегает фантом. Но эта способность действует определенное время, то есть если слишком долго будешь бегать, вот видите там такие как бы, таймер такой. Когда он кончится, вы не сможете телепортироваться. Это угу, не дали. У Фалькона способность такая, что он берет три тяжелых оружия и активирует их сразу, но при этом понижает свою защиту. Но кому нужна защита? Есть и странные пушки особенно вот этот вот Миниган. Если он тройной на меня нападет, то это все это смерть. Поэтому лучше вот так вот убегать от него времени. Так, э -э сейчас он подойдет и так. Вторая способность. Валим, валим. Уже, получай, получай. О нет, у нас сюжет какой-то у нас. Это это это невозможно. Невозможно, это как? А, у него кончилась способность. Хорошо. <laughs> Но зато, когда у него кончатся способности, у него больше будет брони. Опа, а вот и я. Чего, не ожидал меня тут видеть? Речь я его ожидал, я думаю. Ну, он труп. Впрочем, как и я. В смысле он не умер? В смысле он не умер? Ну ладно. У <laughs> него там остался один удар, и все. Ага. У меня даже... Пошёл. А, не, видимо... Ладно, я понял, ждать тоже нельзя. Хорошо. Хорошо, я теперь полностью про... понял правила этой игры. Еще раз. Вот мы снова в бою. Так, и снова Фантом. Ура! Наконец-то я смогу показать его истинную силу. Когда его управляю я, потому что я уже довольно научился играть. Потому что до того, как записывать видео... А, я что, снова один? Да вы издеваетесь. Я снова один. Да, я один. А костенеть? Вообще не весело. Ах, ладно, еще раз. Итак, за кого мы играем сейчас? Надеюсь, что не за Фалькона, потому что... Нет, мы играем за него. Я не люблю этого Фалькона, он мне не нравится, он противный. Ну, эх, за него тоже можно учиться играть. Но я не хочу. Мне больше нравится за Фантома. А этот фалькон еще... А, он еще прыгать умеет, да. Когда у него активна способность. Но у него плохая защита, когда он активирует способность. Поэтому придется выбирать, что лучше. Одно оружие с хорошей защитой или три оружия. Например, я сейчас включил, у вообще потеп. Это все потому, что у него сейчас активна своя способность. И урон у него понижен. Ага. теперь будем издалека тебя расстреливать вот эти миниганы огромный урон наносят. если он будет стоять рядом с ними вот вот смотрите как урона но он убегает. так вышел вышел и нет он еще жив хорошо прыгаем и прыгаем ладно идем у э -э его с этой стороны так, я попадаю в него как-то он за стенкой стоит Ладно, давай с другой стороны... О, попадаю, смотри, я попадаю по нему. Так, э, сейчас пойдем, пока перезарядится миниган. Станем Встанем так, чтобы он меня не достал. И... Так, все, бой, вперед. Блин, моя пиздечка. Ну, сейчас я прыгну. Сейчас вот прыгну. Сейчас я правда прыгну, я тебя, это... я тебя отвечаю, я сейчас прыгну. Нет, не прыгну. Ладно будут пока стрелять в него а он меня но пока что только он попадает Ах, да еще вот это чительское оружие другой стреляет так что за стенки можно убить даже слабого противника mm -hmm. он стоит за стенкой я стою за стенкой но у него поменьше так ну давай выходи даже не буду способность на тебя тратить потому что у тебя Ааа, серьезно. Сейчас я еще не умру, да? Нет, умрется доки. И. И. Ну. Ну, что ты убегаешь от меня, так противно. Сейчас ещ убьет меня, да? Будет вообще здорово. Так меня один фантом убил. Давай, есть блин у него осталось еще двое а у меня остался один потому что это чувак долго не протянет <свист> какого он взял какого он взял а он взял вот этого строить да он взял с тремя кажется. так а я беру вот этого он его ракеты средние которые с двух сторон они пробивают стену, вот это самое крутое то что от них не прячешься но зато можно за большой стеной спрятаться на вот тут вот есть такое вот я просто стреляю него ну, ну, вообще пофиг пока у него способность активна мне пофиг на мои снега да, полностью ну и сейчас он убежит от меня, да? где за стенки я бы его убить своими ракетами ну что-то мне не везет сегодня. Ах, вот и все. А нет, у него газ. Все-таки я, я то думал, что у него все энергетики были. Ах, вот с Гастом лучше всего э, идти навстречу противнику, чтобы включить способности и перебить его в ближнем бою. Но никогда у тебя противника миниганы, потому что тогда уже тут как повезет. Либо он вас, либо вы его. Потому что три минигана против двух гастов. Еще смотря. Поврежден ли был? Изначально он. Угу. Наконец-то мне повезло. И у меня такая тактика, то, что я беру слева направо. Ну, наверное, так все делают. То, что я левша и. Ну, просто так как-то. По привычке писать слева направо привык. Ну ладно, не будем отходить от темы. Какого же он взял? Отсюда не видно. Только когда он начнет стрелять, я пойму, что у него там было. Активируем способность. Обегаем. Что у тебя? У тебя ракета, да? Кажется. Кончились патроны, пока. Не хочу даже, вот, общаться с собой. В чем способности не вырубает, я не понимаю сейчас. наверно ну, наверное, он понимает то, что пока у меня включена своя способность, у меня защита повышена, и мне вообще на вас а Ага, он пошел наверх. Хорошо. Тогда поставлю метку вот тут. Обиду тебя. Обиду. О, блин, он меня затормозил. Ладно, тогда я просто... Просто свалю от тебя, понимаешь? Просто свалю. Ты так не можешь )まあ, ну зато прыгать умеет а вот не может так э -э -э -э -э этот меня решил за стенки достать но у него не получилось получай, получай, получай, получай, получай, опа! мне нравится вот это вот то что он меня обездвижил могу убить а я просто сваливать него. Так можно противника даже деревентировать, поставить метку сзади него, побежать на него и стрелять-стрелять, и потом сзади него телепортироваться. Так, ну все, этот, этот уже готов, мне кажется. Да, он все. Он, он труп. Хорошо. Ну и, конечно, у нас как можно дальше от вас. Тут уже даже можно прибыло прибуть. О, нет, у него ракеты. У него ракеты. бежим, бежим. Я сбежал, но ненадолго, потому что Фу, эти ракеты пробивают даже стены, и даже вот он сейчас в стену попал, в невидимую, точнее, он попал до его предела, ракета взорвалась в воздухе, и даже меня э это уже поранило. Ну, э, не, ну все, я труп, это у меня шанс уже, в смысле, я выжил. Ну ладно, сейчас у меня точно нет шансов, потому что мы, ну, блин. Ладно, у меня еще два осталось, а у него, у него тоже два. Ладно, теперь берем с гастами и с обездвижителем. Чтобы пока у него способность кончится... Блин, я тут застрял, походу. Ну ладно, тогда идем вниз. Пока у него будет активная способность, я к нему буду бежать, буду убегать от него. А когда у него способность кончится, я его расстреляю из гастов с ближнего боя. Так, ну давай, иди сюда ну иди сюда Чёрт, он застопорил нет даже блин, блин у меня кончилось вот у меня кончилось время я бы сейчас свалил ну хотя ладно я и так выиграл. ага значит это взял три милиганы верно? да, милиганы, милиганы от них лучше держаться подальше вообще всем Все не да, я помню он даже Наташу мою убил когда ну это было в обычном гонке на маяками но там не такой же был, там был немножко другой робот. Короче, не важно. Я говорю то, что меня это сила, и... если прокачан БМК-2. <звы> Ладно, меня убили. Но у меня остался еще один робот, а у него осталась только половинка роботов. Потому что. <звы> <звы> ну, вы поняли, да. С, с боков оружия у меня обездвиживает у него, а по си... поверху оружие, которое чем ближе, тем больше урона. Типа как тандер, В общем, оружие для ближнего боя. Чем ближе к нему, тем больше урона. Мне вообще сейчас на снаряды, потому что он-то умрт, у меня все равно меня Опа. <sack surface> мне нравится то, что я не останавливаюсь, когда телепортируюсь. То есть я просто <sm tipoWork> можно сказать телепортирую.. телепортируюсь, но продолжаю идти в том же направлении. Наверное, так можно даже забогаче идти, просто в стену идти. Да, эти вот телепорты, они, мне кажется, они можете базовым да, оставить. Ну, не знаю. Хотя, может, разрабы продумали, все у нас-таки Все, я выиграл. Все, у него кончились роботы. Вот мне интересно, что будет, если я телепортируюсь в кого-то. Просто интересно, вот что будет. Скорее всего, он просто отодвинется, телепортируется, точнее, от меня на, ну, на метр там два. Ну, так это в играх бывает, где что-то в кого-то телепортируется, оно просто как бы отодвигается, невидимой стеной или как это назвать, барьер. Э, ладно, снова я о чем-то заговорился. Продолжаем бой. Кстати, я еще ни разу не видел это не кстати. Я еще ни разу не видел на поле боя Лича. Вы, наверное, слышали про него. Это робот, который перенаправляет урон другим. Я, на... Я это в конце видео оставлю видео про Лича. Так что, если вам надо, просто перейдите по закреплённому комментарию. Там будет ссылка на начало самого Так, что у него там? У него ракеты и обездвижитель. А у меня гасты. Также у меня вообще пофиг. У меня пофиг, у меня газ-то. Опа, опа, опа, опа. Ничего, хм, не можешь способнуть пока активировать. Опа, пранк. Ну все, он ничего не может сделать. Вот теперь там застрял. О нет, Ой, нет. О, нет, вот это плохо. Вот это плохо. Вот в это, поэтому я ненавижу такие взрывные ракеты. То есть ты просто стоишь за стенкой, а у тебя даже там достает. Но зато за большими стенами он меня не может пробить. Например, как вот за вот этим. Вот этим вот в центре, не знаю, что это. И за теми большими стенами можно спрятаться. А вот за этими, за этими вряд ли. От минигана можно. А вот от этого нельзя. И все, я труп. Нет, еще не ли труп? Ну, значит, скоро. Да, все. Он меня убил. Ладно. Тогда... Угу. То есть, я потратил одну рода, у него осталось четверть. <смех> Вон он сам уничтожился. Видать мама телефон забрала, Кушать пошел. Жалко, что здесь нету чата. Очень жалко. Я бы хотел, чтобы админы добавили, но <смех> они меня точно не послушают. Хотя у них есть официальная группа вроде. <смех> И снова это какая-то прям скучная победа. Скучно еще раз. Кстати, стычка, она, это как бы тренировка перед боем, ну там было написано в группе ВКонтакте, вы видели сейчас, когда, ну, в начале видео, то есть, ээ... это всего лишь тренировка перед тем, что будет, а будет оно за золото, и можно вырыть больше золота, вроде 100, вроде 180, сейчас посмотрим, у меня скоро уже это будет, а пока что я тут бегаю, тренируюсь, уже довольно хороший скилл набил вот именно в Фантоме, потому что если я буду играть за Фантома, то я 100% не проиграю. А если за этого Фалькона, то шанс проиграть есть. Ну давай, иди сюда, Фантом. Вот, он свалил от меня, он просто свалил. Я так же делаю. Когда у меня кончились... Когда противник активирует свое супероружие, он просто берет и сваливает. Так, пока у меня способность активно лучше побегать от него. Угу, телепортируется он, значит, вот туда. Ладно. Где э -э, Где он? Где он? Ну, учитывая быстро а Тогда бы я мог убить его, даже если он телепортировался. Можно догадаться просто логическим образом, куда он мог деться. Ну, то есть он стоит там за колонной, потом выбегает с огромной скоростью. Логично же то, что он именно там свой активировал. Поэтому вот так вот можно отслеживать, куда фантом делся и где он может появиться. А теперь мы берем миниганчика и идем в атаку. Стреляю. Попадаю в него даже отсюда с 400 метров. Он меня тупо обездвижил. Ладно. Хорошо, что хоть я стою далеко и у него... Шансы обездвижить мне меньше. Сейчас потрачу патроны. Ага. Сейчас восстановим и пойдем убивать его. А, он сам, видимо, хочет, чтобы я его убил. Ладно, просто так хочешь, я тогда помогу тебе. Давай, нападай. Ай, нападать-то он боится. Так, опа, здорово. Твоя способность хакерская тебе не поможет, чувак. От меня ты не спотерешься, даже с телепортацией твоей читерской. Так, сейчас переждем способность и прыгнем прямо ему в логово. Так, опа. Робот, не ожидал меня увидеть. А я вот тебя убил. Он упал. Ладно, идем дальше. Теперь у меня остался один робот. М. Ирина вернулась, круто Ладно, у меня пока нет времени У меня тут важный матч Киберспорт Атакуем его Так, куда он телепортируется? Сюда Ох, за стенку Были бы у меня ракеты с убивания на стены, я бы И посмотрел на то, что он за стенкой убил бы его Ой, я забыл потратить патроны Ладно, сейчас потрачу и теперь убегаем, сами. Я сейчас, смотри, нас. Бегаем, убегаем. Вот за У меня остался последний робот. А у него их, опа, здорово. Ч ⁇ как? Он меня убьет, да? Он меня убьет, я его... Ой, ну у него еще один робот остался. <свя> не, ну, а Я, против. я против. Тут даже про не сможет пройти. О -х -х. Просто, ладно, начнем новый бой. Хорошо, вот и новый бой. М -м я, надеюсь, не один снова. Э -э -э -э -э говорите что я не нет я не один Фух. ну ладно но этот бой я все равно не смогу затащить потому что ой, ой я еще и взяла этого с ракетами ну ладно надеюсь что мне повезет ладно а что у него у него я не вижу отсюда что что-то у него есть Okay. А, у него трое дебилируют. Хорошо. А я в тебя вот постреляю. Эй, сквозь эту стену они тоже не могут пройти. Ну а, ладно, сейчас он телепортирует. Теперь... В смысле нет. Осталось нас осталось и мы обидим друг друга. Классно. Ладно, идем дальше. И что он взял? Я взял вот тройным, а он что? Хорошо. Всё, идём, идём, идём. А, блин, я сейчас за эту штуку. А, нет, я прошу мимо. Хорошо. Хорошо, но он все равно спрятался. Ах, да, ничего мой мой Когда я играю за этого чувака, я проигрываю. В любом случае. Ничего, давай. Нападай, нападай. А нападай. Ну нападай. ты меня, боишься, да? Пока способность неактивно, тогда он ничего не может сделать. О, он встал на месте. Серьезно. я О, окей. просто люблю тебя тогда. Хорошо, сейчас он заспавнится там. Потому что он всегда спанется на какой стороне. Хотя, возможно, мама заставила его... Да, его мама выплела с телефона или с компа с он там сидит. И я выиграл. Ну ладно. И я получил... Эх, я получил очень мало. Всего лишь... Мало. Всего лишь каких-то 100 тысяч. Кому они вообще нужны? Ладно. Следующий бой. Тут даже обрезать нечего. Надеюсь... Нет, я снова за этого фалкона. Хорошо. И тут что, никого нет? Да, похоже, никого нет. Я снова выиграю. Просто так. Вот почему? А, нет. Нет, все-таки кто-то появился. У меня ракеты. А у него. У меня ракеты, которые могут стены пробивать, так что твоя стенка тебя не спасет, чувак. Сколько не бегает меня. Что у тебя? Опа! нет тут скорее ходит не это там бум, бум потому что вот эти ракеты пробивают стены и так. у него кончилась способность и у меня кончилась способность посижу пока что под мостом а потом запрыгну на него эпично так сейчас отойдем и ага вот он Опа -опа -опа -опа. Блин, я застрял я застрял я больше не застрял. Это не помешает мне тебе убить. Или же помешает. <свят> тупо телепортируется, просто сам не знает куда. Ой, метку прямо перед моим носом, думает, я не замечу. На, конечно. Так, теперь у него эта штука, которая чем ближе подойдешь, тем больше урона. И две обездвиживающие штуки. Как у моего Гриффина. Угу, он решил меня обижать. Хорошо, а я пойду на, твой, на твою метку. Я знаю, где ты её поставил, за стенкой. Так, вот и ты. Блин, зря я прыгнул, он же сейчас свалит. Вон да, за стенкой будет. Я его отсюда ракетами достану, а он вот меня за стенкой не может. А я могу. Ну вот только моя способность кончилась. Ладно, теперь мы оба пряжемся. Ждем пока переторится... А, нет, у него способность передвинуть, хорошо. Хорошо, тогда я иду прям тебе на метку. Сейчас ты от свалишь, я тебя бездвижил. Ну, давай, давай, давай, сбегай. Или нет? Нет, он понял то, что я прям на метку встал. Оп, убрал оружие, упал. А -а -а -а. Чё ты встал? Чё стоишь? Кажется, убили. А, у него кончилась способности, он не может свалить от меня. У него меньше защиты. Хотя нет. Не, он снова включил ее. Хорошо. Но ну, иди сюда. И. Потеряться будешь? Нет. Он просто уйдет. Так, теперь он должен. Опа! Это кто у нас тут? черт, у меня же только одна пушка. Ладно, пойду это сколько он урона нависуем. И у меня осталось два фалкона, а у, меня, а у него остался всего один робот. Но возможно, что я их двоих потрачу на него, потому что... что он противный. Ладно, давай, я иду на тебя с тремя менигамами. А ты прячься за стенкой, как подло. И Он телепортировался. Ладно, зато у него теперь кончилась способность. Как и у меня все оба за стенкой, да. <звы> Ладно. Мне, за... мне надоело сидеть за стенкой. Я пойду тебя убивать. Ему, видимо, тоже надоело сидеть, и он тоже пошел меня убивать. И у... и у нас обоих не удалось. Ладно. Все, у меня, накопчилась способность. И у него тоже. Видимо, последняя секунду была, он решил телепортироваться на старое место. А вот снова моя способность готова. Идем атаковать. Так, теперь уже по опыту знаю, что нужно подождать, пока он активирует свою. Пока он поставит метку, чтобы знать, куда бежать потом. А потом уже идти на него. Так, ну, что ты стоишь? Видимо... А, вот, все все все он активировал, активировал. идем на него. А, блин, промахнулся. Он сейчас телепортируется. Туда он Был и... Ничего не будет. Ну, он... Он, он меня сейчас убьет Он меня сейчас убьет И он телепортируется. Куда? Вот сюда. Наверх. Ну, ладно, давай, идём на него я. Ладно, зато у него это последний робот, так что, если я к нему сейчас подойду поближе, то я смогу его убить. Хотя я вот с этим могу и залегаю его тоже. Я надеюсь, что это его последнее. Так, бум, бум. Он снова за стенкой. Хорошо, тогда я за два захода приду к тебе. Сейчас прячусь под лестницей. Пока будет перерядка способностей. И потом прыгну прямо на тебя. Три, два, один. Готово. Теперь отойдем, чтобы допрыгнуть. И вот так вот. Идеальный прыжок. он убегает от меня. Посмотрите на ну, него. Посмотрите на ну, него. Давай, давай, нападай. Оп, оп, ты умер. Надеюсь, это был последний робот. Э -э -э, да, это был последний робот. Все-таки с фальконом можно победить, если играть против противника, который <свы> <свы> не умеет играть. Хорошо. Теперь, кстати, это уже за золото. <свы> То есть я сейчас выиграл 80 золота себе. Давайте еще раз. <свы> я хочу выиграть еще. Ой, вот я даже не знаю, обрезать такие моменты или нет. То есть как бы бой начинается, но как бы и нет. И просто смысл обрезать пару секунд. О да, я с Фантома. Ну все, я... 80 золота мои считайте, ребят. Давайте... Сейчас за Фантома это вот вообще мой любимый робот. Я хочу его себе. Но не могу позволить. Потому что он даже не за детали. Его только в... выбить можно Вот он активирует способность совершенно зря. Просто ходит там, ходит. Даже не прыгает в мою сторону. Так, активируем способность. И приближаемся в его сторону. Приближаемся, приближаемся. Вот, сначала я использую способность чисто для того, чтобы приблизиться. А потом уже для атаки. Так, э, это чувак с миллиганами. Опа, он активирует способность. А вот фиг тебе. Ладно, я понял, для чего он тогда активировал. Он хотел в меня попасть. Но он не мог, потому что я за стенкой. Хорошо, хорошо, хорошо. Э, сейчас как? Чего я так часто? Хорошо, я понял. Сейчас нужно спрятаться за этой круглой штукой. Либо же можно бежать с той стороны. Я даже не знаю. Ладно, э, побегу сюда. Сейчас он снова активирует свою способность. И я тогда снова тебя свалю. Опа, даже не думай. Да, даже не думай. Так, мне нужно сдвинуться с мертвой точки. Я стою на месте, ничего не делаю. Зато могу со стенки его убить. Оп, оп, оп. Нет, убить не могу, но хотя бы вот так. Оп, оп, оп. Ладно, нужно сдвинуться смер... поближе. Э -э вот до этой круглой штуки я, думаю, добегу. Сейчас. Так, а что он там? Он на месте стоит. Он тупо стоит на месте. Чувак. В порядке все. Давай я тебя проверю, в порядке все с тобой нет. Та жизнь нет. <свы> <свы> Снова мама позвала его кушать. Как жаль. Он просрал. Сто... 100... Нет, он просрал. Э -э -э да, он 180, потому что Фактически мы зарабатываем только 80, потому что. Игра стоит 180, а выигрыш будет стоить будет, э, 180. Ой, погодите. Нет, играть стоит в 180. Играть стоит 80, а победа стоит победа будет 180. То есть мы вы, выигрываем только 80. Если же проиграем, то проиграем 180. То есть я сейчас чисто получил 80 ни за что. Он ушел. Он понимает, что он только что потратил свои... 80 золота. 180 золота. Вот так вот. Тут пишется, что награда 180, но на самом деле это всего лишь... 80. Я уже объяснял почему. Ладно. Еще раз. Я хочу выиграть еще. Потому что это событие же не вечно, оно потом закончится. Хорошо. Мы играем снова за фалкона. Попытаемся затащить. Тут уж как получится. Если за. О, блин. И у меня вылетело. Ну, я ответил на звонок, и у меня сбросилось видео. Короче, я тупо потратил 180, за зря. Ладно, мы снова играем за Фалькона. Где все? Надеюсь, никого нету, я просто получу 80 за даром. Я бы был рад этому. А, нет. Все-таки есть. Я уж надеялся. Ну что ж, потратим еще 180 за зря. Потому что если я играю за фалькона, то я не выигрываю точно. Ну давай, иди сюда, нападай. Я знаю, что он делает, он телепортируется от меня. Он даже не решил пострелять, он просто сбежал. Какая жалость. И сейчас я упаду. Мне нравится этот момент, то что я просто зацепляюсь своими тремя оружиями, но с другой стороны не могу держаться двумя. Он тоже застрел. Что? он уничтожился серьезно чувак ты в курсе что ты тупо потратил свои а он ушел ура я получил 80 обратно сейчас нужно еще 80 получить чтобы я вернул все то что я потратил когда мне мама позвонила а точно тут же теперь не за золото В итоге я потратил 180 потому что я выиграл тогда выиграл проиграл один раз то есть я потратил только 180 и все теперь это просто так вообще ничего не дает 150 ну кому это нужно я сейчас играю только в надежде на то что вернут за золото и я все-таки смогу заработать хоть что-то 150 я могу заработать и в обычном бою ну, еще, конечно, я играю потому что это весело, мне нравится за фантомы играть. Хорошо, нам попался чувак с ракетами, возвращаемся к теме игры, потому что что-то я уже заговариваюсь. <звы> Хорошо, я знаю против него тактику. Нужно прятаться за большими стенами, потому что такие стены он может пробить, а вот такую большую ему пробить слабо. Так, волатируем способность, и я подбегаю к ним поближе. Так, у него кончились патроны, и нужно бегать вот так зигзаком, чтобы огибать его супер его оружие. Хорошо. Он обе... обездвижил, я телепортировал с этим просто. Ах, у него осталось столько же, сколько у меня ХП. На меня он убьет быстрее. О нет. А... Блин. Ну все, я труп. Я считайте труп. Потому что он меня с этими ракетами даже сквозь стену достанет, вот это. Он просто выстрелит рядом со мной и нанесет на да, вот так. Ладно. О, блин, я зря телепортировался сюда. А -а -а, ладно. Тогда уж умрем хотя бы так, в честном бою. Или же я выживу? Хм. Возможно, я могу выжить даже сейчас. Давай и и и выжил выживу э, кажется нет у меня всего два оружия у него тоже два у него тоже два давай давай давай давай давай давай давай живи живи живи е ей хотя если бы мы убили друг друга было бы то же самое потому что так что у тебя теперь теперь у тебя три такие хорошо он одним ударом меня убьет а я ничего не смогу её сделать. Да, как я и говорил. Ладно. Берем вот тебя. С гастами с двух сторон и вот э, с обездвижителем, не знаю, как его там. Гасты, вот это прикольное оружие. Они дробовики, как. Э, этот. Как назывался-то? Который еще у Фиджина был на верхушке. Сторм, да, Сторм но только газ ты кажется помощнее и стреляет быстрее рад то Ра ничего не можешь мне сделать хотя нет он может наносит немного урона но к счастью я могу свалить от него а он ведь... ты что просто взял и убил меня ты поплатишься за это я убью тебя своим дальнобойным оружием даже из-за стенки тебя достану Давай, ну давай, давай, нападай. Чего из-за стенки стреляешь? Прыгай. Я тебя тоже обездвижу сейчас. Сейчас поближе подойду к тебе, обездвижу. Иди сюда, давай. Боится подходить, пока у меня способность активна. Так, нужно быстренько убить, пока способность не кончилась. И я не смог. У него теперь очень мало здоровья, я его смогу убить. Даже без своей способности. А если он свою включит, то я его еще быстрее смогу убить. Будет? Нет, он не будет. Он по ним. они он, не... он что, не понимает, что если у него эта способность включена, он еще меньше урона. Еще больше урона получит. Так, и у этого у и он меня сейчас убьет, да? Он меня сейчас убьет. Он меня сейчас убьет. Видимо, все-таки я могу проиграть, когда играю за фантома. Но в этот раз я не проиграю. В этот раз я не проиграю. Не иди сюда. Иди сюда. Если не боишься, боится, пока способность не активна. Или пока моя активна. Но я все равно бегаю быстрее, от тебя, чувак, так что я тебя достану а вот сейчас у него включится способность сразу на меня напрыгнет так способность кончается вот блин да я все равно смог его убить хотя он и мне четверть здоровья Их, и у него еще один кто с тремя да с тремя этими <Слышко> ну что ж, давайте в бой за россию о нет, он все, он меня... Нет, он меня не убил. У меня осталось всего лишь 2000, и я такой медленный. Все, я умер. Ладно, у меня остался еще один робот. Еще один робот с гастами. Ну-ка, давай, иди сюда. Сейчас ты вернешь свои слова. Так, подойдем сейчас поближе и активируем способность. Вот сейчас. Прямо когда он активировал свою. Вот так, вот так. Ля, как он встал, прям на краю. Ну, говорила мне мама: не стой на краю, упадешь. Я-то не упал, потому что я слушался свою маму. А вот он, видимо, нет. Вот и упал. Надо слушаться маму. Я же это. Вот всегда, слушайтесь, маму, вот вам совет. И ничего с вами плохого не случится. Фух. Чувак с ракетами. Чувак с ракетами, как же я его ненавижу? И за стенок даже убивает. Ну, да, вот все, он активирует способность. А я от него свалил. Вот за этой стенкой тоже можно спрятаться с него. Но он может вот так. Вот я говорил, что он вот так вот может. Он просто... Он просто вот берет и... Ой, какой медленный. Вот это у него позиция. Вот сейчас была, он просто сверху так вот стоит и... Ему пофиг вообще на все. Он может меня убить, а я его нет. И я снова проиграл. Круто. Спасибо всем тем, кто дошел до конца видео. Mm -hmm. Не ушел, потому что монтаж был ужасный. И, И качество, впрочем, потому что... <смех> я уверен, то, что YouTube режет мое качество видео еще хуже, чем оно было. <смех> Хотя я снимаю с максимума. Чего можно добиться от телефона, у которого есть системное приложение для записи экрана. То есть, если его попытаться по шариту передать, то ничего не выйдет. Потому что оно системное и будет работать только на... ...Xiaomi. То есть, если я передам, например, на Samsung, то нет, не, это так не работает. Оно просто не будет работать. <свист> я вижу, как у всех школьников, и себя я в том числе, у всех Мобизен, меб потому что в маркете на первой строчке появ э появляется Мобизен, когда они вбивают записи экрана бесплатно, онлайн скачают без регистрации и СМС. А у меня оно, кажется, было системно. я тоже через Мобизен снимал, искал приложение для записи экрана, э зашел в как бы системный магазин, системный магазин, думаю, может быть там будет лучше. И опа, тут уже есть Эх, Ну, спасибо всем за просмотр. Спасибо тем, кто меня вообще смотрит, кому интересна эта тематика. Если вам нравится, то ставьте комментарий, поставьте лайк, и подпишитесь на мой канал. Будут входить новые видео, наверное.